Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу о зимних видах спорта, а точнее о сноуборде. Но сначала не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну что, начнем? Сноубординг. Олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске заснеженных склон склонов и гордо специально снаряд в сноуборде. Изначально зимний вид спорта, хотя отдельно экстремалы освоили его даже летом, катаясь на сноуборде на песчаных склонах сноубординг. Начинать заниматься сноубордингом можно уже с пяти лет. Он на вид одна доска, но зато у нас два днем город. он зовется сноуборд. Изобрел его американец Шерман Поппин, прототип современного сноуборда, был изготовлен из двух склеенных лыж. Поппин назвал свое изобретение снеарфер, слово составляющее из двух снег и серф. На доске не было креплений, и наездник должен был держаться за специальную веревку, привязанную к носку снаряда. Получивший вид спорта, начал быстро набирать популярность. Большое влияние на него на его развитие оказали. Дмитрий Милович, Джейк Бертон, Том Симс, Майк Олсон. Посмотрим основные дисциплины сноубординга. Параллельный славу. Два спортсмена спускаются по параллельным трассам с на них флагами синего и красного цвета. Побеждают спортсмен, пришедшую дистанцию прошедшую дистанцию быстрее. Слава-гигант. Сноубордист должен преодолеть трассу, размеченную воротами за наименьшее время. Сноуборд-кросс. Сноубордист должен спуститься по длинной пологой и широкой трассе, на которой расположены различные препятствия, фигуры, рельеф, трамплины. half -pipe. Сноубордист должен выполнять различные трюки на сноуборде во время вылета с вертикальной части half-pipe, сооружения, похожее на половину трубы. Слоп-стайл Сноубордист должен пройти трассу с множеством снарядов для выполнения акробатических трюков. биг Длинный и затяжной прыжок с трамплина, во время, время которого сноубордист выполняет какой-либо трюк. waterpipe Катание на рапе, которое похоже на одну на, на, одну, на большую половину хафф-пайпа. Катание на сноуборде, специально оборудованных парках. Направление сноуборда. Фристайл. Которая включает в себя следующие техники, прыжки на трамплинах, катание с использованием различных построек, трюки на поверхности склонов, преодоление препятствий, фристайл используется в сноуборде, кроссе, хаффпайпе, слоуп, стайле, биг эйреджи, биге, фрирайд, направление сноуборда. Предлагающее свободное катание, неограниченное ограниченное подготовленными склонами или парками, без жестко заданных маршрутов, целей и правил. Жесткий сноуборд. Направление, основой которого является технический спуск горы. Экипировка для сноуборда. Дос, доска для сноубординга. Борт. Самый важный элемент экипировки. Для сноубординга. Сноуборд представляет собой многослойную конструкцию с металлическим картом по периметру нижней части. Ботинки. Второй. По важности элемент снаряжения для сноубординга. Ботинки призваны обеспечить устойчивое положение ступни и защиту от травм. Крепление. Элемент базовой экипировки сноубордиста подбирают под ботинки. Шлем. Не но очень важный элемент экипировки сноубордиста предохраняя райдера от себя. Перчатки. Не обязательно, но важный элемент экипировки. Маска для сноубординга. Не элемент экипировки. корпировки. Призванные обеспечить защиту глаз от ультрафиолета. И ни в коем случае и должна ухудшать видимость гонщику. Одежда для сноуборда должна быть теплая, непромогаемой и продуваемая снаружи, многофункциональной и кр красивой. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Пишите комментарии, как вам.